Был обычный день, Барута играл с Химоваре в прятки, дома никого, кроме них, не было. Когда Химоваря искала Барута, она спряталась в кабинете отца, и когда она закричала, что нашла, то Барута толкнул книжный шкаф и ему на голову упал свиток. Барута закричал: Ай, что это за хрень? Братья, все хорошо. Барута посмотрел на сестру, которая чувствовала вину, и сказал: Химоваря: все хорошо, это просто свиток, сказал блондин. Свиток чего? Спросила синеволосая, Барута открыл свиток, просмотрев него сказал «Это свиток печатей, которых я не видел», Барута вспомнил, что у него тренировка с друзьями и закричал «Я опаздываю». «Куда, братик? На тренировку, Химовари, одывайся. Барута взял тот свиток, чтобы научиться новым печатям использовать их. Когда они прибежали на полигон, то все уже были там, и Наджин рисовал, чо-чоу ела. Шикадай смотрел на облака Сарада и Мицуки болтали, металли тренировался. Сарада его заметила и сказала: Барута, ты на время смотрел? Да, просто мне мама поручила присматривать за Химовари». И тут из-за спины вышла Химоваря и сказала: Сестренка Сарада: Химоваря, приветики! Сказала Сарада, она знала Химоври с детства, и вот почему она считала ее своей сестренкой, просто у нее не было ни брата, ни сестры, даже клана не было. Вот из-за этого она завидовала Барута. Но ее размышления перебил Шикада и сказал «Раз все в сборе, начнем". Шикадай достал коробку и достал два имени, Барута и Сарада "Начнем", Сказала Сарада и пробудила Шаринган. Они дрались почти полчаса и Барута решил заканчивать, достал светок и сложил печати. Яркий свет и Барута и Сарада падают на землю. И когда Сарада сообразила, что произошло, то закричала «Барута, ты идиот, что ты сделал?» но они уже были близко к земле и тут они оба упали на каких-то парней, слышно было на заднем плане «Саски-кон, ты в порядке?» Тут Сарада приподнялась и увидела брюнета с ониксовыми глазами, так внешности похожи на ее отца, но тут ее перебили, Барута закричал Сарада «Ты в порядке?» Вставая из какого-то блондина похожего на него, но тут его перебил брюнет, сказав «Может встанешь с меня?» «Да, прости», сказала она, но потом повернулась к розоволосой, которая смотрела на нее, так, что хотела убить, но тут Сарада нагло перевела взгляд на Барута и закричала. «Барута, я тебя сейчас убью, что ты сделал? Мы где вообще, где ребята? А я откуда знаю?» «Ну, не я использовала какую-то технику, но тут его перебил брюнет, на которого свалилась Сарада, он сказал». «Вы кто? Ну, во-первых, надо представиться, вам вы же спросили», — сказала брюнетка. Саски от такого поворота удивился, он этого не показал, но сказал: Меня зовут Саски очиха Меня Сакура Харуна. Присоединилась к брюнету рузоволоса. А я Наруто Удзумуки. Произнес блондин. Но тот он увидел, как смеются Барута, и спросил: Ты чего смеешься? Если вы те, кем вы назвались, то я. Идиот! сказал блондин. Ты идиот, они не врут, сказала брюнетка. Барута перестал смеяться, посмотрев на свою подругу, сказал «Подожди, ты клонишь, что мы попали в прошлое?» И тут Сарада кивнула. «О чем вы там шепчетесь?» — спросил Брюнет, но его проигнорировали, Барута разговаривала с Сарадой. «Ты уверена, что мы в прошлом?» «Пока нет, но можно узнать», — сказала младшая учха. «Как?» — удивленно спросил Блондин. «Лица Хакаги», — сказала Брюнетка. «Точно» стоп где химовре спросил голубоглазый ну вообще то я хочу узнать от тебя где она ты же сложил печати сказала сарада я не знаю где она надо искать а ты меня родители накажут сказал блондин побежали на лица хакаги там узнаем где мы и там хороший вид сказать оара не дали на них с Барута кричала розоволосая, которая пыталась узнать их имена, Сарада начала говорить «Меня зовут Сарада Ахичу, а моего друга Туропы Камузди, а сейчас, извините, нам следует идти». Сарада уже начала разворачиваться к ним спиной, как на нее упал кофта Барута. «Что ты?» Сарада вспомнила про герб клана и быстро надев кофту сказала «Спасибо, а теперь за мной». И прыгнула на дерево, Барута за ней, а команда номер семь стояла в недоумении, но тут Саски заговорил, вы не подумали, что это вражеские шпионы пришли разнюхивать в Канаху. Да, это точно, еще имена странные, сказала Розоволосая. Нормальные имена. Особенно Сарада. Сказал блондин. Нет, это не нормально, что будем делать, Саски-кон. Спросила Сакура. Поймаем и отведем к Хакаге, сказал Брюнет. Тем временем, Сарада и Барута бежали к лицам Хакаги, но тут она почувствовала, что в Барута летит Куна и толкнув упала на него, тут Барута заорал «Ты что делаешь?». Но посмотрел в глаза подруги, на которых был Шаринган и сказал «Сарада, нас атакуют!». Кивнув, черноволосая встал с Барута и встал в боевую позицию, Барута повторил за ней, активировав свой глаз и сказал «Выходите, мы вас видим». Легендарная команда номер семь вышла из-за деревьев, и Саски начал говорить: Сдавайтесь, мы должны отвести вас к Хакаге. А если мы не хотим? спросила брюнетка. Тогда пойдете силой. Сказал Саски, пробудив Шаринган, применил технику огненного шара. Но Сарада и Барута успели увернуться, и Сарада начала кидать куны в Саски, но тут она заметила, как Наруто применяет технику теневого клонирования, и тут Сарада закричала Барута: Давай! И блондин сделал теневых клонов, всех это потрясло, но Наруто больше, ведь он единственный знал эту технику, но спрашивать не стал, что подумают его напарники, когда он в середине боя спросит, прости, а откуда ты знаешь эту технику? Единственное, что он произнес, было в атаку. И около сотни клонов побежали на Барута, -то, но тот применил свой исчезающий розенган, Сарада тоже не отставала, применяла техники. Прошел час, наши герои вымотались и тут Сарада ударила кулаком по земле, та развалилась и пока отпрыгивали дальше, Сарада схватила Барута и они побежали на лица Хакаги, когда они прибежали, Сарада упала, у нее почти закончилась чакра, а Барута глазами искал Химоваря. но увидев в каком состоянии его подруга, то ужаснулся, она лежала не двигаясь, Барута немедля взял ее на руки и пошел искать отель, когда он его нашел. То достал деньги и снял номер, там была только одна кровать и уложив ее сказал, что пойдет в магазин, ведь еда ее сейчас очень нужна и ушел. Ходя по конохе он нашел магазин, там не было всего, что он любит, но еду все равно купил, им с Сарадой надо пополнить запас чакры. Когда он возвращался, то заметил, что там был отец со своей командой, он понимал, что они ищут их с Сарадой и поэтому очень быстро убежал отель, там уже стояла Сарада. Барута достал все из пакета, но Сарада у него спросила «Ты любишь бента?» Он кивнул, а Сарада пошла готовить. Когда еда была готова, они поели. А уже после, Барута рассказал о том, что их ищет команда номер семь, но потом сказал «Сарада, нам надо найти мою сестру и друзей», — сказал блондин. «Да, и пора начинать поиски, пошли». Они обошли пол деревни и уже не надеясь найти своих друзей, но Сарада услышала голос Чоучи и побежала на него. Это был ресторан и чероку рамен. Сарада, не сдерживаясь, побежала и обняла подругу. О, Сарада! Но тут заговорил сидящий рядом Шикадай. Сарада, Барута, вы тоже тут? Да сказали они хором. Из-за кого мы сюда попали? Хотя я знаю, из-за кого, сказал Шикадай. Шикадай, перестань, может? «Они голодные, я тоже не могу думать на голодный желудок!» Сказала Чо-Чо. «Мы не голодны!» Сказала Сарада, но Барута ее перебил, спрашивая Шикадай и Наджин. «Чо-Чо, вы не видели мою сестру?» «Нет, а что?» Сказали хором. «Мы разделились и теперь я не могу ее найти!» Сказал блондин. «Можем поискать в Канохе, она же сейчас маленькая!» Предложил Шикадай. «Да, хорошая идея!» Сказал блондин. «Но если их отбросило не в деревню, а куда-то дальше, чем Канаха?» — спросила брюнетка. «Давайте, вы вспомните, как вы сюда попали, может, это даст нам какую-то зацепку», — сказал Шикадай. «Ну, мы с Баруто дрались, потом яркий свет, и вот мы с ним падаем. Упали мы на наших родителей в этом времени», — сказала брюнетка. «А вы как?» «Когда засветил яркий свет, то я зажмурилась, но когда я открыла глаза», то я уже свалилась на человека, а рядом были и Наджин и Шакадай, но они лежали на каких-то подростках. Чачо не дали договорить? Ее перебил Шакадай, сказав: Мы свалились на своих родителей, как и вы. Подождите, вы тоже? Спросила Сарада. Сарада, ты что? Они же сказали, что упали на родителей, как и мы. Еще говоришь, что я не слушаю? Сказал блондин. Нет, Барута, ты не понял. Если они тоже свалились на родителей, «Значит, все остальные тоже!» — сказала брюнетка. «Значит, мы пойдем к родителям!» Шикадаю договорить не дали, че закричала Сарада, сзади. Сарада обернулась и увидела своего отца, которому всего сейчас 12 лет, он был один, и он заговорил, «Попались!» «Вам, видно, не хватило в прошлый раз, хотите еще?» — гордым спросил голосом Барута. «Ну вот сейчас и проверим». Саски сложил печать на Чидори и направился к Барута. Сарада стояла в сторонке и вспоминала первую встречу с отцом, когда он ее чуть не убил, слезы покатились по ее щекам. Сейчас, в это время, ее отец пытался убить ее друга, она не выдержала и сложила печать на Чидори. Саски услышал это и обернулся, какого было его удивление, когда он Сарада в глазах он увидел шарингом. «Сарада! Стой! Вспомни что-нибудь хорошее!» Кричал Барута. Он не в первый раз видел Учиху в таком состоянии, когда она злилась, посмотрев на друзей, Шаринган убрался. Чидари было отменено, и у ее закружилась голова от недостатка чакры, так как она была не чистокровной учихой, у ее не было столько чакры, как у чистокровной, но все равно она была сильной. Саски тоже отменил Чидари, но пошел мучить Сараду расспросами: откуда у ее шаринган. Он к ей подошел и спросил: Откуда у тебя шаринган? Но Сарада лежал, не двигаясь, тогда он переспросил, откуда у тебя Шаринган. Но к Сараде подбежал Барута и Чоучо, блондин сказал, «Отвори от ее. Барута, ей надо поесть. Шикадай и Наджин, помогите. Сказала Чоучо, к ней подошел Шикадай, а Инаджин встал рядом с Барутой и не дал Саске пройти. Шикадай поднял Сараду и понес в Ечеруку рамен, а Чоучо заказывал рамен. Но Саски отступать не хотел и решил спросить у них, откуда у ее Шаринган. А откуда у ее Шаринган? Саски показал пальцем на Сараду. «Ты что тупой, даже я знаю, что по клану Учиха передается Шаринган!» Сказал Удзумуки. «Это вы тупые, я не знаю откуда у нее Шаринган, все Учихи, кроме меня, были перерезаны», сказал Брюнет. Сарада подавилась. Ей всегда рассказывали, что весь клан Учихи погиб на войне, она прекратила есть и подошла к своему отцу, и спросила, как был перерезан. Кем? Саски с удивлением посмотрел на Сараду и сказал, «Ты не в курсе, что он был убит давно?» Нет. Сараде не дали договорить, и Наджин сказал, «Смотрите туда, там Химовари». Все посмотрели, там шла Химовари с командой номер восемь, но тут Химовари заметила своего брата и в криках побежала к нему. «Братик!» Голубоглазая подбежала и обняла Барута. Он спросил, где ты пропадала. Я так переживал. Химоваря перестала обнимать брата и начала говорить, когда засветил яркий свет. Я испугалась, а потом я упала на нее. Химаваря ткнула на Хинату. Она стояла рядом с кибой, а Камарушина они предложили помощи вот я нашла тебя. Кстати, эту девочку зовут так же, как нашу маму. Ты еще что-нибудь говорила? спросила Сарада. Но тут прибежали Наруто и Сакура. Нет, не говори. Химовари не дали закончить. Наруто начал говорить с Саске. Почему ты их нашел и не позвал? Наруто, есть вопросы поважнее. Ты узнал, кто они? Спросила Сакура. Нет, но сейчас спрошу. Вы кто такие? Почему так похожи на нас? Возмущенно спросил Брюнет. Ничего мы не похожи. Решил разрядить обстановку Барута. «Да ладно, ты сам похож на Наруто, а твоя сестра на Хинуту и Наруто он», — Саски ткнул на Инаджина. «На Ина, а она, он указал на Сараду. На меня, а она, он указал на Чачо. Похоже на Чачо, а этого, когда еще пришел, перепутал с Шикомару». «Почему? Если мы вам скажем, кто мы, то вы не поверите», — сказала Сарада, но тут ее перебил Шикодай. «Мы вам всем скажем, кто мы». «Шикодай, не вздумай», — сказали все. Я не закончил с одним условием. «С каким?» Спросил старший учхо. «Наш друг Уарачимару, поможете нам его спасти и мы скажем, кто мы?» С усмешкой сказал Шикадай. «Хорошо», — сказала команда номер семь и восемь, «но тут начала говорить Сарада, если вы забыли, то тут еще Металли». «Да», — точно сказал Шикадай. «А кто за ним пойдет?» «Нет, он не пойдет, мы его найдем, он будет следить за Химовой, сказал Барута. «Нет». «Химовари нам нужна», — сказал Шикадай. «Зачем? Она маленькая. Она не сможет драться», — сказал блондин. «Она нам не для драки нужна», — сказал Нара. «А для чего?» — спросил Голубоглазый. «Барута, помнишь, ты говорил, что у Химовари есть дубьякуган. Ты рассказывал, что она тебе им отрубила Шикадай, это сказал, и все засмеялись. Даже Саски, который стоял с каменным лицом, не мог сдержать смеха». Ведь такая маленькая девочка отрубила его. Шикодай, я ведь просил никому не говорить. Говорил блондин: У этой девочки есть биакуган, у нее глаза голубые, они серые, как у Хинуты. Сказал Наруто Хинута, которая стояла сзади него покраснела, и подумала: «Нарутакун он знает, какие у меня глаза. И упала в обморок. Все посмотрели на нее, Барута подошел и подняв ее подумал, если Шакадай скажет, за кого она вышла замуж, она что впадет в кому и положив на лавку спросил, какой план? Значит так, Инаджин рисует птиц для перелета, команда номер восемь остается схинутой, Барута и Сарада ищите металл Ли, чо, -чо ты следишь за Химоваре, а я иду за припасами, команда номер семь мне поможет. Все кивнули, когда Барута и Сарада бежали по деревне, они искали Рока Ли, Потому что знали, что там и Метал ли, когда они пробегали возле поля, то услышали, Давай, давай, и решили проверить. Вдруг они увидели, что Метал ли его отец и учитель его отца бегают на руках. Они подошли ближе, и Барута начал говорить: Метал ли, иди сюда, нам надо искать Мицуки. Барута, Сарада, я думал, что вы меня бросили. Сказал ли: Нет, ли, мы тебя не бросали, мы по дороге все объясним. Сказала брюнетка. «А куда мы идем?» — спросил Ли. «Мы уже сказали, что объясним по дороге». Сказала Сарада. «Нет, вы его не заберете, мы еще не все упражнения сделали. Простите, но я должен пойти с ними», — сказал Ли. «Но мы больше не найдем такого, как ты», — сказал Рок Ли. «Я тоже таких не найду, классных людей, но мне надо идти», — сказал Ли. «Хорош болтать, нас все ждут». Сказал Барута и Металли, прыгнув на дерево, побежал вместе с ними. Он спросил, мы куда бежим? Хочешь верь, хочешь не верь, но мы в прошлом и бежим спасать Мицуки от Арчема Русаради не дал закончить Ли. Арчема не отец Мицуки. Если ты забыл, то он сейчас отступник. Сказала брюнетка. Понятно. Сказал Ли. Я не закончила, мы летим его спасать или ты хочешь остаться? Спросила брюнетка. Нет, я не хочу остаться. «Я лечу с вами!» Сказал Ли, они уже прибежали и она сказала, «Инаджин, ты просто потрясающе рисуешь!» «Да, Сарада права, это красиво!» Поддержал блондин, но тут пришел Шакадай с командой номер 7. Шакадай начал говорить, кто как сядет. Значит так, Инаджин и Химовари летят первые. Инаджин создал этих птиц, а у Химовари Бьякуган, Сарада и Барута, Саски и Сакура летят по бокам и прикрывают их. «А я и чё Наруто и и летим за ними, все все запомнили?» Все хором крикнули. «Да». «Стой, а почему ты главный?» Спросил Наруто. «Наруто, ну придумай ты план!» Сказала Рузоволосая, Наруто начал бурчать, все расселись и ждали только его, и тут Сакура сказала. «Наруто, если ты сейчас не сядешь, то мы улетим без тебя». Наруто сел на птицу, вдруг все поднялись и полетели... Почти полдня Бьякуган Шаринга ничего не заметил, но потом все начали засыпать. Тогда они решили приземлиться и разбить лагерь. Когда все уснули, Сарада не спала, она встала и ушла в лес, но она ни одна не спала, Барута пошел за ней, она силая. Подойдя к ней, Барута спросил, чего не спишь? Не спится. А ты почему? Тоже. Барута. Что? А если мы не выберемся? Мы выберемся, мы дети самых сильных Шиноби. Верно. Пятиминутное молчание и Сарада сказала, «Барута, ты можешь меня обнять?» От таких слов у блондина глаза на лоб полезли. Но Барута обнял Сараду и сказал, «Ты из-за когото нервничаешь?» «Да, из-за отца. Саски Сенсия, почему?» «Я говорю не про будущего, а про который сейчас или в прошлом, я запуталась. Учиха запуталась, наверное, что-то вправду произошло. Вообще-то, я не чистокровная учиха. Так что мне можно. Хорошо, хорошо, из-за чего ты злишься на этого Саски? Ну, он какой-то злой, в отличие от моего отца. Я знаю, что мой отец не такой добрый, но не настолько, чтобы хотеть убить кого-то из деревни. Но не знаю, у него всегда такой взгляд, а на тренировках такое чувство, что он со своей тактикой скоро меня погубят. Ты хоть раз видела, как тренирует твой отец? Нет, меня тренирует шестой самой мама, я не видела». «Как тренирует мой отец. Но ты с ним живешь?» — сказал блондин. «Мне отец внимания не уделяет.» — Сказала Сарада. «Мой тоже, значит, у нас похожая проблема. – сказал голубоглазый. «Нет, Барута, наши проблемы не похожи. Твой отец хотя бы в 12 лет знал твое лицо». «Как не знал?» — сказал Барута. «Барута, давай закроем тему». — сказал очхо. «Ладно, и пора спать». — сказал блондин, но увидев девушку покраснел. Нет, Барута, давай посмотрим на звезды! Сказала брюнетка, и они легли на землю, но только они легли, и морфи окутал их с ног до головы. Утром Шикадай встал первый и посмотрел на всех, все спали, но он всех пересчитал и закричал: Просыпайтесь! Шикадай, что кричишь?! сказала Чеочу. Барута и Сарада, их! Нет! крикнул Нара: Все, осмотрим. И Наджин сказал: Может, они пошли за водой? Инаджин, не смеши, ты слышал, как ходит Барута? сказал Шикадай. А как он ходит, я что-то не слышал? спросил своей улыбкой Инаджин. Как это можно не услышать? Когда он идет, то даже человек в коме может встать! Сказал Шикада, и все рассмеялись, но потом Шикадай сказал: А если серьезно, где они, есть предложение? Может, с моим братиком что-то случилось?! сказала Синеволосая. Химоваря, давай думать о хорошем!» — сказал Шикодай. «Девчонка права, может, их забрали Акацуки?» — сказал Бринет. «Кто такие Акацуки?» — спросил Нара. Вся команда номер семь посмотрела с удивлением, но потом Наруто сказал. «Вы что, с Луны свалились?» «Нет!» — сказали все хором. «Акацуки — это бандитская группа, они ходят в плащах черных с красными облаками». Сказал Брини, ты тут Челчо, вспомнила фотографию Сарады, ее отца с его бандой, он был в таком же плаще, она взяла Шикадая под руку и повела подальше, но тут начал говорить, Чоучу, -Чо, что ты хочешь? Шикадай, они описали плащ отца Сарады. Он же черный. Нет, не тот. На фотографии, когда ему 16, у отца Сарады такой плащ. Что? Сараде нельзя говорить. Сарада догадается сама, если ты забыл, то она не глупая. Да, она не глупая, но лучше скрыть от ее это. Хорошо, я скрою, но она догадается. Я знаю, но сейчас лучше пойти обратно. Сказав это Шикадай ушел, а Чеучио задумалась, где сейчас ее подруга? Сарада спала сладким и чутким сном, но потом услышала шорох: она открыла глаза и разбудила Барута, но тот сказал: Сарада, что такое? Давай поспим еще. Барута, вставай, тут кто-то есть». Барута вскочил, его глаз активировался, и блондин сказал, «Они на деревьях». Сарада поднялась и закричала, «Кто там? Выходите». И тут в них полетел кунный с печатью, но у Сарады рефлекс, она его отразила своим кунам и дерево, в которое попали, взорвалась, но она заметила, как из другого прыгают на землю двое мужчин, одного Сарады не знала. Но второй ей когда-то напоминал, она задумалась и сказала про себя: это что мой дядя? Это мой дядя! Какой классный, но почему он нас атакует? Раздумывала Сарада, но мысль перебил напарник ее дяди. Итачи, как насчет того, чтобы их продать Арчимару? Хисама, не надо, Арчимару их на рынке заберут. С улыбкой сказал Итачи, у Сарады дар речи пропал, почему ее дядя сейчас бандит? Ей папа рассказывал, что он был героем, погиб на войне, и она поняла, что ей лгали, но ее раздумье перебил Барута. «А вы попробуйте одолеть!» «Пацан, не нарывайся, мы тебя за секунд пять уложим, да и точей Сказав это, Хисама посмотрел на товарища, который смотрел на Сараду и думал про себя, «Почему она мне напоминает брата и маму? Ладно, это покажется странным, если я буду на ее смотреть!» Но тут его из раздумий вывел Хисама, который сказал... «Итачи, давай!» «Сарада, давай!» Сказал блондин. «Барута!» «Стой!» Закричала брюнетка. «Сарада, сейчас не время!» «Барута!» Она подошла к нему и шепнула на ухо. «Барута, это мой дядя!» «Что?» «Ладно, он на мне, на тебе этот с мечом!» «Хорошо!» Сарада не договорила, у ее пробудился шаренган и она отпрыгнула хисом и сказал «хорошей реакции!» Но остолбенел, увидев в глазах у ее шаренган, и посмотрел на Итачи, который смотрел на шаренган, но потом Итачи спросил, «Откуда у тебя шаренган?» «Я скажу, если вы прекратите нас атаковать, и если только с вами отойду», — сказала брюнетка. «Сарада, они тебя припишут к психическим больным, если ты скажешь», — сказал блондин. «Барута, успокойся, я смогу доказать. Пошли». Сказал Бринита, они пошли далеко, и скрывшись за деревьями, Итачи, спросил: Ну и откуда у тебя шаринган? Я скажу, но вы можете мне не поверить. Я постараюсь. Ну, вы мой дядя. Итачи посмотрел на Сараду, как на психа: Бред, моему брату, столько, сколько тебе. Я знаю, но я из будущего. Докажи, что ты не врешь! Сарада достала кулон с фотографией ее семьи. Держи! Она дала ему кулон. Это мой брат. Да, это мой отец, это моя мать. Фотография одна, я не верю. Сказал Итачи, и Сарада вспомнила, как делает ее отец, и ударила дядю по лбу, у того аж дар речи пропал. Но через минуту он вернулся, и он сказал: Откуда ты это знаешь? Мне отец так делал. Он меня простил: За что? Ты что, не знаешь? О чем? Как был убит кланучиха. «Нет, мне мама сказала, что они погибли на войне, как и вы». «А отец?» — спросил Итачи, но понял, что этого спрашивать не надо было. «А с отцом я общаюсь нечасто». «Понятно. Так, вы мне не сказали, как погиб весь клан Учха? «Я скажу, если вы слушаете меня до конца». «Да, вы же мой дядя. Это я убил весь клан Учха. У Сарады в глазах появился страх. Я думала, как мой дядя мог убить весь свой клан, но он сказал: "Да слушайте, я да слушаю, но вначале спрошу, почему вы это сделали? Я был гением клана Учха, обладал всеми техниками и поэтому стал анбу. Мой отец сказал, что я должен слушать Хакаги. Когда мне было 13, я уже был предводителем манбу. Мне дали приказ убить весь клан Учха, я попросил. Чтобы оставить моего брата они одобрили, но сказали я должен убить всех остальных и чтобы оставить брата я отдал согласие, но колонучиха знали, что их убьют и я выбрал день, и убил их, и вступил в Акацуки. Не верю, мне уже не хочется быть Хакаги. Стоп, а кто такие Акацуки? Ты не знаешь? Нет. Это бандиты, которые ходят в таких плащах. Он показался ради свой плащ. Подождите, где-то я видела этот плащ. «Ну, значит, ты видела одного из окатсук?» «Да, у моего отца был такой плащ», — сказала Брюнетка и задумалась. «Мой отец был отступником и мне ворола мама, всю мою жизнь, он был героем, Сарада не выдержала, слезы покатились с глаз от меня, много чего скрыли, но тут к ней подошел Итачи и спросил, ты чего плачешь?» «Мне ворола мама всю жизнь, как мой отец мог стать бандитом?» «Как? А отец не рассказывал?» «Мой отец, я с ним до 12 лет не была знакома, он же твой отец». «Да, тоже мне отец Барута жалуется на своего, что он не уделяет ему внимания, мой даже не знал моего лица». «Успокойся». «Нет, не успокоюсь, я вернусь в будущее и спрошу все у мамы, но сейчас нам надо найти Митсуки и вернуться обратно». «Хорош, я тебе помогу». «Да, но есть одна проблема». «Какая?» «С нами Саски». С этого времени мы просто с баруто ушли, нам не спалось. Да, мы видели, как вам не спалось. Улыбнулся и сказал Брюнет: "Я буду держаться от тебя, но за тобой следить. Но ты должна сказать, куда вы направляетесь. Мы летим к Арчемеру. Ты не летишь. Почему? Арчемер очень привлекает тело Учихи. В каком смысле? Он любил проводить над ними опыты, ты что не знала? «Нет, в моем времени нет войн преступников и всяких таких злых. Мой отец и седьмой лорд защищает всех. Хочу я посмотреть на такой мир. Но вы...» Саради не дали закончить. Она за деревьями услышала борьбу и побежала, когда она выбежала там, где должен был тихонько сидеть Барута и Хисама, Она заметила всех друзей, дерущихся с Хисамой. Но тут появился ее дядя и Саски побежал на него. Они начали драться, но Сарада не выдержала. А когда она не выдерживает, она, как и ее мама, рушит все вокруг. И она закричала: "Все! Успокоились и ударила кулаком по земле. Земля развалилась в радиусе 10 километров. Не указывай мне, вы свалились ниоткуда и попросили нас помочь. Да кто вы такие? спросил Саски. Если мы скажем, то вы запишете нас в психически больных, сказала Сарада. «Но мы попытаемся поверить», — сказала Розоволосая. «Тем временем в Канахе родители ищут своих детей и не подозревают, что их дети в прошлом». «Наруто, куда ты отправил наших детей?» — спрашивая кричала Розоволосая лет под тридцать. «Да где они?» «Ее поддержали еще пять женщин, включи его жену. Я их отправил на задание, оно несложное, но они, наверное, только добрались», — сказал седьмой. Да, а зачем ты отправил туда Химовре? сказала бывшая принцесса клана Хьюга. Им нужен был биякуган и только, потому что у нее бьякуган и отправил ее туда. Сказал Блондин, а потом добавил: Вы идите, они через пару дней вернутся, когда будете выходить, то позовите ко мне Шикамару. Они ушли Наруто, думал, где все дети легендарных Шиноби, но раздумье перебил, заходивший в кабинет Шикамару и сказал: Наруто, чего звал? Шикамару, я не знаю, где дети. Как ты же говорил, что они на задание. Нет, я их не отправляла, не пропала, я им не сказал, потому что не хочу, чтобы они переживали. Сказал блондин. Глазами и искал их чакру. Спросил Нара. Пытался, нечего, ни одного ребенка. Тогда не знаю. Я знаю, возвращаем Саске. Сказал Голубоглазый, а если он не придет? сказал шикомару Придет одна из пропавших его дочь!» Сказал блондин. «Сарада тоже пропала?» «Да, все дети известных Шиноби. Может их украли, чтобы схватить нас останется без защиты?» «Нет, все Шиноби остаются в Канохе, только я и Саски ищем». «Хорошо, я ему напишу». Шикомару вышел, через час в кабинет через окно прыгнул Саски и спросил, где Сарада. «Я не знаю, но я знаю, где их видели последний раз». «Где?» На полигоне. Пошли туда. Сказал Учхо. Подожди. Наруто сложил печати и появился теневой клон, и он сел на место Хакаги. Пошли. Сказал блондин, и они с Саски выпрыгнули в окно. Через пять минут они были на полигоне, но все было сожжено, и тут у Наруто сказал. Я знаю, кто это сделал. Скорее сказать, никто. А что? Что? Это свиток. В Канахе два таких. Один у меня дома, один в кабинете. Они взяли их дома. Сказал Учиха. «Значит в кабинете». Он не успел договорить, Саске развернулся и пошел в кабинет, но Наруто сказал Саске, сты, отправим теневого клона в кабинет». Через 10 минут он принес им свиток. Они сложили печати и яркий свет их ослепил в прошлом у детей. «Но мы попытаемся поверить», — сказала Розоволосая. Но тут появился дым и все увидели, как будто он сказал «Вас, Учиха, зовет Арачимару». Все хотели применить техники, но дым их усыпил, через пару часов проснулась Сарада осмотревшись. Она увидела Саски и начала его будить, после того, как он встал, он спросил «Мы где?» «Я не знаю. Где все?» «Не знаю», — сказал Учха. Первая встала Химова и начала всех будить, когда все встали Чучу спросила «Где Сарада и Брюнет?» «Все только кивнули, что не знают. Где они?» — спросил Барута. Это как будто значит, что они у Арачимару. Сказал Итачи. Почему он тебя не похитил, ты ведь учиха? Спросил Сакура. Я единственный, кто легко может выбраться из его логова. Сказал Брюнет. Надо спасать Саски. Говорила Розоволосая. Она права, Арачимару любит проводить опыты над учихами. Сказал носитель Шарингана. Бедный Саски. Сказала Зеленоглазка. Бедный Саски, там Сарада. Кричал Барута. «Да мы знакомы с вами всего день!» Сказал Наруто. «Да мы знакомы с вами!» Не успел закончить Барута, как на деревьях послышались шорохи. «Все в боевой круг!» Сказал Нара и добавил. Химовыря, проверь, кто это!» Химовари активировала Бьякуга, посмотрела кругом, потом сосредоточилась и улыбнувшись сказала «Я узнаю эту чакру где угодно!» «Химовари, кто это?» Спросил Барута. Химоварь вышла из круга и сказала «Папочка!» У всех глаза на лоб полезли и Барута сказал «Химовари наш отец». Договорить ему не удалось. Рядом с Химовари с дерева прыгнули два мужчины в плащах и капюшонах. Один из них обнял Химоваря, потом поднялся и снял капюшон. У команды старый номер 7 рты с землей познакомились и мелки Наруто сдержаться не мог. Завопил и подбежал к старшему и начал задавать вопросы без остановки. «Я стану Хакаги. Я женюсь на Сакуре? «Я буду сильным. Я стану сильнее Саски». Старший Наруто стоял в недоумении, но потом сказал «Вырастешь и узнаешь». «Где Сарада?» Сказал рядом стоящий Брюнет, но потом посмотрел на Итачи, подошел к нему и обнив сказав «Я не сказал тебе раньше». «Спасибо за жизнь». У Наруто с Сакурой глаза на лоб вылезли и Сакура спросила «Вы точно старшие мы?» «Да, мы сюда попали из будущего и да, Баруто, ты наказан». Сказал седьмой. За что? За свиток верни его. Сказал седьмой. Где моя дочь? Грозно спрашивал Саски. Она на Арчмару, Сказал Итачи. Как она там очутилась? Спросил Брюнет. Ее похитители, и это не все, он и тебя похитил. Сказал Итачи. Наруто, последи за детьми, я пошел за Сарадой. Сказал Саски. Нет, я иду с тобой, а то твоя жена меня убьет, если я отпущу тебя одного. Сказал седьмой. Пап, мы летим с тобой! сказал Барута. Нет, Арчимару очень сильный! Сказал блондин. Пап, я с тобой уже дрался, пожалуйста. Да, седьмой, пожалуйста! подключился Нара. Ладно, хорошо! сказал седьмой, и все закричали. Ура! Саски, как будем передвигаться? спросил Наруто. Не знаю! ответил Брюнет. «Мы знаем Инаджин», — сказала Чо-Чо. — спросил седьмой. Инаджин начал рисовать птиц, и Наруто сказал весь в отца. «Спасибо», — сказал Инаджин, и сев на птиц, полетели. «В пещере у Арочимару, эй, кто-нибудь откройте!» — кричала Сарада. «Тебе это не поможет», — говорил, рядом сидящий Саске. «Я хоть что-то делаю». Перекрестив руки на груди, сказала брюнетка. «Нам никто не поможет». Сказал Брюнет. «Почему?» В недоумении спросила Сарада. «Потому что Рачимару очень сильный и пара 12-летних детишек нам не поможет». Кричал на Сараду Саски, потом он отвернулся, потому что Сарада напоминала ему маму на земле. Он заметил кулон в виде гербаучихи, подняв его сказал, «Это чье?». Сарада посмотрела на кулон и крикнула, «Отдай, это мое!». Но Саски был бы не Саски, если не захотел знать». Почему эта девочка носит его герпы, тем более, напоминает ему маму, он открыл кулон и чинил. Там была фотография трех людей, первый это мужчина, Брюнет, который был без руки, стал очень близко к разволосой женщине, и руки родителей лежали на плечах девочки, которая была счастлива. Это была Сарада, единственное, что вымолвил Саске, это было это что? Спросил с большими глазами Брюнет. Это фотография моей семьи. Сказала спокойным голосам Сарада. «Я понял, твоя мать — это Сакура и Растучха, то отец я?» — спросил Саски. «Да, Саски и Сакура учихи — мои родители», — сказала брюнетка. «Какой-то бред», — сказал со спокойным лицом брюнет. «Это не бред, это и правда, мои родители», — сказала Сарада. «Мне и Сакуре своего 12 лет». Убеждал ее в своей правоте брюнет. «Я знаю, звучит странно». Но Барута каким-то странным свитком переместил нас сюда. Сказала Сарада. Баруто сын Наруто? Спросил удивленный Саски. Да. Сказала Сарада. Понятно, даже в будущем мою семью будет терроризировать Удзумуки. С усмешкой сказал Брюнеттанилу бы улыбнулись, но улыбаться им было недолго. В темницу вошел Кабута и сказал. О, вы уже проснулись. В это время в полете Саски, нам еще долго лететь? Спросил Наруто. «Нет, где-то полчаса», у — сказал Брюнет. «Понятно», — ответил блондин. «Сказки-кун». Позвала темноволосого Сакура. «Что? А на ком ты женился?» — спросил Розоволосая. «На матери Сарады», — ответил Брюнет. «Саски, она имела в виду имя той женщины», — сказал седьмой. «Ты же Наруто, не сказал, на ком женился я не буду», — сказал хладнокровно Брюнет. Саски, я знаю, что ты обеспокоен насчет Сарады, но постарайся успокоиться, ответил блондин. Нет, Наруто, ты не знаешь, твои дети тут, в безопасности, а мой ребенок находится у Арчимару самого опасного злодея, сейчас. Кричал Брюнет. Саски, успокойся! сказал рядом сидящий Итачи, но его перебило Химовари. Пап, мы сейчас за Сарадой и Мицуки, а потом к маме. Да, Химоваря, мы сразу поедем домой. Сказал седьмой. «Ура, я так соскучилась по маме!» «Пап, а как ты нас нашел Спросил блондин. «Я пришел на полигон, а он был сожженный и только один свиток делает это!» Сказал седьмой и добавил. «Ты и твои друзья будут убирать и садить на полигоне деревья, вы же их сожгли!» «Это несправедливо!» Сказал Барута, но его перебил Саски, сказав Наруто готовься!» «Саски, ты знаешь, всегда готов!» Сказал седьмой. «Наруто, какой план?» Спросил Саски. «Ну, во-первых, мы оставляем детей с твоим братом подальше от убежища Рачимару и сами достанем оттуда всех». Сказал задумавшись блондин. «Я не согласен». Сказал летящий на птице Баруто. «Баруто, тебя никто не спрашивал». Сказал грубо седьмой. «Папа, это я Сараду не защитил, а она мой друг детства». Сказал опечеленный Баруто. Кстати, почему тебе и Сарады небо в лагере? Спросила Наджин. А? Да мы общались. Начал отмазываться блондин. Да мы с Хисом и видели, как они общались или скорее сказать спали в обнимку. Сказал ухмыляясь Итачи. Как в обнимку спали? Переходил на крик Саске. Да просто Сараде было плохо, и я ее пытался успокоить. Вот и все. Начал оправдываться Удзумаки младший. Да, и поэтому спал с ней в обнимку. Все еще кричал Саски. Саски, успокойся, они друзья детства, они в детстве часто лежали на одной кровати. Сказал Наруто: Да, правда, Саски, ты перегибаешь! Сказал Итачи, а потом добавил: Мы приближаемся. Ладно, давайте, Итачи, ты с детьми снижаешься, мы с Саски летим! сказал Наруто, и все разгруппировались. В логове Ачимару, как будто, что тебе надо? спросил Саски. Мне ничего арыч Сказал с усмешкой Кабута. «Он нас не получит!» Сказала Сарада. «Юная леди, тебя никто не спрашивал!» Сказал Кабута, а потом добавил. «Точка, вот почему я тебя забрал!» «Как ты узнал?» Спросила Сарада. «Я наблюдал за вами и заметил твой шаренгом!» Сказал Кабута. «Как ты выжила?» Добавил он. «Это не ваше дело!» Сказала Сарада. Как тут Саски кинув в будто куной, он быстро сориентировался и уклонившись закричал «Ах вы!». Но его перебила сирена и тут кто-то вбежав сказал «Кабута, на нас кто-то напал». «Что?» «Ладно, некогда разбираться, забрех и пошли выпроваживать гостей». Сказав это, он ушел, а этот человек запер, их и пошел следом, но Сарада начала бить дверь, кричать «Я житель Канухи, у меня есть права». «Ты серьезно?» «Они тебя не выпустят». «Ты что, не знаешь, кто такой Орочимару? Он тебя точно не выпустит!» Сказал с каменным лицом Саски. «Я не знаю, он в мое время добрый был!» Сказала брюнетка. «Я не могу представить доброго Орочимару, это какой-то бред!» Сказал брюнет. «А ты представь, кстати, ты с ним будешь общаться!» Сказала Сарада. «Я?» Хотел сказать Саске, но дверь вышибли в ней появились две фигуры, Сарада. Когда их увидела, у нее слезы из глаз покатились, она знала, кто это она знала, что он не любит, когда его обнимают, но она больше не могла, ей так хочется домой, она так устала, она хотела обнять маму, но мамы с ними не было, и она не выдержав закричал папа. Подбежав, она его обняла, Саски растерялся, но потом он обнял дочь в ответ: Папа, я соскучилась. Саске, надо выбираться! Сказал блондин. Большой я, я хотела тебя спросить! Начал говорить Морчмучиха, но его перебил Арчимару, который вошел в комнату, а с ним и Мицуки. Арчимару начал говорить, Мицуки. Крича Сарада, подбежала и обняла Мицуки, потом добавила. Мы с Баруто так переживали. Тот только умолчал, но потом начал шептать на ухо Сараде, Сарада, подыграй. Сказал он, дождался, пока его подруга кивнет и толкнула ее легонько. Видите, теперь он на моей стороне, а всего лишь надо было промыть ему мозги. Сказал Рачимару. «Мицуки, вспомни, мы твоя команда. Начало лепетать Сарада. Мицуки, мы должны тебя вернуть, а твой отец будет волноваться». Сказал грозно седьмой. «Мицуки с вами не пойдет, он останется, а вы пойдете, мне на эксперименты». Сказал Змей. «А ты пойдешь в тюрьму Канохи». Сказал Саски. «Ах ты!» Сказал Рачимару и превратился в Змея но тут сзади его поразил удар ветром, это был Мицуки. «Ты что делаешь? Они враги!» закричал Змей. «Нет, они мои друзья, а ты в будущем поставил на меня защиту от всяких экспериментов, и я просто притворялся!» С улыбкой сказал Мицуки: «Ты не успел сказать Рачимару, как сзади Ктато разрубил его, это был Саски, потом он начал говорить, Наруто, бери детей и уходи! Я тебя не брошу!» Сказал седьмой. Наруто. Уходи, я много раздрался Сарачимару, мне не привыкать, отведи их ко всем и жди, если я не вернусь, то тогда можешь идти за мной. Сказал Саски, Наруто, кивнув схватил детей и побежал к выходу, но тут наткнулся на Баруто и начал кричать. Баруто, что ты тут делаешь? Я сказал ждать снаружи, кстати, где Итачи? Он думает, что я там. Сказал Баруто, но посмотрел на отца и улыбки не увидел, только услышал за мной живо. Сказал седьмой и направился к выходу. Они выбрались и направились к Итачи с детьми. Они пришли офигели. Все спали, кроме Итачи. Наруто всех поставил и спросил, как тебе это удалось? Но Итачи не успел ответить. На него налетел Саски. От шума все проснулись и Сакура закричала Саски-кун. О, Сарада! Она это сказала и подошла к Сараде и начала спрашивать. Сарада, можешь сказать, за кого вышел твой отец? За мою маму. Сказала брюнетка. А имя? А имя вам знать не обязательно? Сказал Очиха, но тут сзади ее возник Саски и сказал с улыбкой, это моя девочка. Папа! Саски, ну как? Спросил седьмой. Все в норме, но лучше нам вернуться в Канаху. Сказал он, и обратил внимание на дерущихся Саски и Тачи и сказал, прекратите! Саски! Сказал Итачи. Я что, вообще стал каким-то идиотом в будущем? Он вырезал весь мой клан. ⁇ Сказал саске младший. ⁇ Ты потом все поймешь, а пока мы летим в Канаху, попрошу не спорить. ⁇⁇ Сказал Саске, а потом добавил. ⁇ Итачи, мы тебя высадим недалеко от нее ⁇.⁇ Итачи кивнул, они сели на птицы, полетели, прилетели они только вечером, их высадили. ⁇ саске младший дошел до большого, и они отошли, и младший учиха спросил, ⁇ Почему ты выбрался Сакуру? ⁇ В мире полный девчонок, почему именно она? ⁇ Такая доставичая. «Я тоже так думал, пока не повзрослел и не влюбился, сейчас она сильная и независимая, а терпеливой она была всегда», — сказал Саске, а потом добавил. «Поймешь, когда вырастешь?» Договорил и ушел к Сараде, та вначале не захотела его о кое-чем спрашивать, но потом набралась смелости и спросила, «Пап, можешь остаться со мной и мамой хотя бы до утра?» Саске тяжело вздохнул, но потом ответил, «Хорошо, я останусь, но не до утра, а на неделю». Сарада улыбнулась и обняла отца, а Наруто сказал, пора возвращаться. Сказал, а потом добавил, а вы команда номер семь, все забудьте. Сказал и сложил печать и наоборот, и засветил яркий свет. Конец.